А есть, да, например, вот, э, э, улыбающаяся депрессия, часто используемое такое, да, вот выражение. Вот улыбающаяся депрессия, да? то есть люди, которые позиционируют и внешне выглядят очень веселыми, такими жизнерадостными, да? так немножко так напрягаешься, да? я, например, всегда напрягаюсь, когда человек долго жизнерадостный, вот когда он всегда в хорошем настроении, да? но это же, ну, как бы странно, да? а где, где вот эти человеческие, да, такие перепады, вот, мы же не можем находиться в одном состоянии долго. Ну, поставить там, ну, можно, знаете, вот там, ну, вот там у нас на площадке здесь, да, или там статья статье какой-нибудь популярной, можно написать там, да, скрытая депрессия, там, или улыбающаяся депрессия, или еще как-то, вот, и так встряхнуть немножко, да, чтобы человек подумал, заглянул, да, а что там у меня, вот. Мы знаем, сколько суицидов, например, неожиданных. Yeah. Да? Когда человек, там, комик, да, и, значит, не, не проглядеть. Но вы понимаете, ее же всегда видно в глазах. Депрессию всегда видно, потому что выражение глаз невозможно, это нужно быть очень хорошим актером, вот, mm -hmm. чтобы выражение, вы можете всю мимику, можете улыбаться, но глаза будут грустные. И вот та депрессия, о которой я говорю, которую таблетками не надо лечить, только если она не очень запущена, так называемая депрессия брошенности. Вот эта депрессия брошенности ⁇ это как раз та самая реакция на внешний стимул, которая существует так давно, что есть искушение вот тут перепутать ее с эндогенной депрессией. Потому что многие из нас брошены очень давно, эмоционально брошены. Это же не физически, да, нас там сдали в детский дом. Нет. Эмоциональная брошенность – это ситуация, когда у нас нет вот так называемого контакта. Взрослые люди называют это, вот у нас химия там возникла. Химия это вообще опасная штука, с ней надо аккуратно. Вот потому что ну для меня, как для сценарного аналитика, когда говорят, что вот, а, вот у нас там значит это, молния пробежала, и химия, это самое. Понимаете, я всегда первое, что я начинаю думать, что это сценарий. Да? То есть, там, угу. Царевна Несмеяна встретила своего Емелю, вот, да, Иван-Царевич, значит, там свою. Василису там, значит, премудрый. а Иван Дурак, Васили... не, Василису примудрую Иван Дурак, а Василису прекрасный Иван Царевич, да, все что должно компенсировать, Вот. И а, если сказка хорошая, то аллилуйя, ради Бога, пусть живут. Вот. А, а если сказка не очень, да, вот. И химия это такое дело. Вот этот контакт, а, нас же никогда не обманешь, любим мы или нет, любят нас или нет. Если человек сомневается... Это значит, что у него нет этого опыта, вот той близости, контакта с достаточно хорошей матерью, которая обладает таким качеством, называемым чуткость. Вот есть такое понятие чуткости. Это способность понимать чувства другого человека, и не просто понимать, а реагировать на них адекватно в той форме, в которой ему нужно, тогда, когда ему нужно. По идее, у взрослых людей это называется эмпатия. И можно развить эмпатию, хорошую, когнитивную, можно считывать. И хорошие там, ну, как бы, хорошее, не очень хорошее слово сюда да, аферисты. Да, манипуляторы, они умеют считывать, они, они, они умеют считывать. А это так называемая когнитивная эмпатия. А настоящая эмпатия включает еще один компонент. Вот тот компонент, который должен был быть у этой достаточно хорошей мамы, чуткой, это способность к сопереживанию, к состраданию. Потому что, чтобы ты так захотел другого увидеть, так понял, что ему нужно, так ему это еще дал, там, да, вот, ну, как бы для него, да, и так вовремя, что это вот когда надо, ну, кому в этой жизни, э, вот, чтобы он так к нам относился, да, вот столько только мы можем ждать от мамы к ребенку, когда мы маленькие, ну, а потом вот такое дело уже под вопросом,